Это какой-то хоррор с ИЧУ, вроде бы. Пятк! Пятк, да? Ну это ж ты. Точно пятк. Ты че на снегу валяешься? Нормально тебе вообще нет? И вас с наступающим. А можно с вами как-то поболтать? Или подарочек подарить вам, чтобы вы мне кое-что подарили? Иг иг игрушки для елки хотел просто посмотреть. Вот сюда куда-то. Ага, вот дверь. Били, открывай. Это я. Новый год. Били, открывай. Merry Christmas. ⁇ пта. Били, били, открывай твою. Они точно настоящие. Похожи на родную местность, но не очень. А что будет, если меня машина забьет? Я человек-паук. Мне придется идти через туннель, да? А мне не хочется идти через туннель. Нет? Да? Не знаю. Бля, да это прям в натуре хоррор. Тастибургер, почему я здесь один? Обычно такие метро, вот это всякое, тут я не один должен быть. Вот здесь должны быть полицейские, А они хрен знает где преграждать мне дорогу. Ну ладно, я типа дальше пойду, я вообще меня ничему не научила жизнь. Я пойду дальше, да. Ну труп, ну труп и труп. Окей, о, здравствуйте. подарок, подарок, можно мне подарок? Эй, дед, подарок, можно мне? Не, ну так-то обидно. Ну, Дед Мороз, подарок отдай. Я сейчас тебя втащу. Иди сюда. Ну. Ух ты. Здрасте. На. Давай. Мы подрались за подарок, я проиграл. У него топор был. I need борту. Чего? Мне нужна монтировка, чтобы открыть эту дверь. Нормально, нет? Да, Дед, отстань. Ай, блин. По башке трохнул меня. Не надо меня так бить. Пожалуйста, дай мне монтировку. Дед, не дает мне подарок. Зажал, зажал. Вот зачем? Такой зажал мне подарок Может я конечно плохо себя вел Ну я бы не сказал Что я плохо себя прям таки вел Мне надо найти монтировку в метро С дедом Морозом твою мать Да так можно А ну ладно я тогда пошел а, а я еще и прыгать могу Да ладно на И меня Знаешь что он не нравится мне Здесь большое количество проходов А вот она собственно О дед ну это дед точно по-любому. Естественно он, бля. О, о, о, о, хо, хо, хо! Я вот это вот даже. Да, да, благо я знаю куда идти. Все, монтировка у меня Half-Life 3, собственно. Поехали. Я помню, когда-то открыл, короче, это сладкого дед Мороза такой, знаешь, в фольге такой вкусненький. Вкусненький, да, но только шоколад там был галимейший, галимейший просто, он был такой невкусный, Это шоколад, я не знаю, он развалился, я не знаю, тут точно был шоколад, мне кажется, то просто кто-то в туалет сходил, а, ну это я домой так попадаю всегда, с помощью монтировочки и сломанного забора, как вас зовут, я, нет, я, конечно, понимаю, что тебя зовут, Дед Мороз, можно тебя, на, тащил, а, что, в смысле, как ты меня догнал вообще, и все за. а где, не понял Где моя монтировка делась Вообще неправильно Вообще неправильно я считаю Я, где моя монтировка Она в кармане Доставай, да пожалуйста, в трусах Find your way home, найди свою Свой дорога домой Опа, топорчик, опа Ну давай, давай, раз на раз, раз на раз Паскуда такой Ну давай, ну давай, ну давай На, на, на да три удара так нечестно, он меня за два вырубает. Что за Где равенство? У меня топор, и у него топор. Дед Мороз с перегаром, он же выпил. Конечно, ему посрать на мой, на мой топор. Ему из ДЕСЯТИ раз будет все равно на этот топор, потому что он же это наклюкался. Паскода я тебе порешаю. Я тебе порешаю. Это мне А нет, он не появился. Ха! Дед, я тебя на. Энерджик Тегноус, I'm only this, my payment, the master chase, the work, I need... Санта... Чего? The tracks... Кого? Чего? Мне вот интересно, это точно Америка? Мне кажется, это Россия. Россия, но немножко приукрашенная Россия, да. Тут мосты, конечно, всякие, вон, Дед Мороз ходит. <свист> хана тебе, Дед Мороз, Ханати, я говорю, найду... я говорил, найду пестик, все Ханати. Я... <свист> <свист> Дед Мороз, ты где? <свист> Босс файт, кил Санта. На, на, на, на. А, ну так изи вообще. Хорошо, а я могу просто вот так. <свист> <свист> <свист> Не, ну, Семен, Семен, Семен. Ну, ты, ты уж обессудь, но. Даже алкоголь тебе не поможет. You killed Santa. Санта. Так, и забрать подарок из его кармана. Вот здесь, вот здесь. Сейчас на машине покатаемся. Просто хотел покататься на машине. Оп, оп, хорош. О, машина быстрее, чем я. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео. Из плейлиста попробуем. Давай. Удачи. Новый год будет. Дед Мороз принял христианство вновь.